27 мая. Сегодня Дагас и Ера. Ну, глобальные изменения и много работы. Это время изменений по всем параметрам. День будет активным, будет много работы, текущие дела нужно будет выполнять быстро, причем можно даже подойти к их выполнению с какой-то новой стороны, иначе взглянуть и попробовать какой-то новый метод. Это будет лучше всего. По сути, это день глобальных изменений и вообще по всем параметрам. Именно в этот день вы можете привить себе какие-то новые привычки, заложить камень фундамент вашего будущего. Если в вашей жизни и так все хорошо, и вы не хотите ничего менять, то стоит ввести все же какое-то изменение. Потому что без перемен в этот день не обойдется. Можно в конце концов просто заставку на компьютере поменять, этого будет достаточно. Что касается отношений, в этот день стоит удивить партнера, даже если вы давно в браке, сделайте что-то приятное, чтобы укрепить уже имеющиеся отношения У тех, кто пока не нашел свою судьбу, непременно появляется шанс отказаться от одиночества в пользу долговременных крепких отношений Могут быть неожиданные знакомства, вы можете также иначе посмотреть на того, кто давно с вами рядом если вы находитесь в поиске работы, то именно сегодня, приложив должные усилия, вы сможете ее найти. В финансовом плане вообще переменная в сторону улучшения. Однако только у тех, кто прикладывает достаточно усилий и стремится двигаться вперед. Вот такой сегодня день. Желаю вам прожить его максимально продуктивно и встречаемся с вами в следующем дне. Буду рада вашим лайкам и комментариям.